Приветствую, друзья! Сегодня я покажу, как выглядят наши манжеты Комплект состоит из манжет для ног Может меняться ткань И манжеты для рук Манжеты для рук идут Сразу идет палочка, за которую нужно держаться То есть палочка нужна для того, чтобы не держаться за нее, чтобы не вывалиться А палочка нужна для того, чтобы держать кулак сжатым и обязательно нужно держать, во время тренировки нужно держать кулак все время сжатым Если вы его отпустите, то вы выскочите, из, ну, будете сдвигаться из манжет Важно, чтобы кулак был зажат Как выглядит манжет Вот это вот три стропы, которые цепляются у нас вот это, вот это цепляются за карабин и их можно менять То есть какие-то можно отцепить, какие-то оставить, да Можно на одной висеть На одной висеть неудобно, потому что идет рука на излом Есть манжеты, у кого-то есть манжеты, которые на, на излом То есть если вот он отсюда тянет, тогда у вас на излом идет рука Ну я сейчас одену. Значит идут карабины гамма Крепкие карабины, самые дорогие считаются карабины пластиковые Дороже только металлические Средний жесткий есть стропы сильно жесткие. У нас были какие-то ну, остановились именно на этой. Можно как сверху ложить, так и изнутри. Открыли в одну, подтягиваем вторую, фиксируем третью. манжета на руке вот так вот она выглядит вот теперь как тренируемся с выбором куда разместить стропу я тоже думал она была у меня на пальце но она была неудобно поэтому разместили, сместили мы ее вот сюда здесь она одна здесь и одна идет одна идет здесь есть манжеты, где стропа одна Допустим, она идет вот здесь То есть просто вот одна или две стропы, они идут здесь И когда человек занимается, у него как бы выламывается рука Она идет на излом Поэтому мы сделали, чтобы было равномерно растяжение с трех сторон Вот так вытягивается Рука должна быть всегда в сжатом состоянии Кулак должен быть сжат Но она не обязательно, что он прямо сильно сжат Он просто должен держаться, ну как кулак вот вы ходите, держите руки в кулаках Вот так вот он должен быть сжат Если вам нужно снять Все делается легко Раз, раз, все Вы вылезли То есть вы можете на этих манжетах заниматься самостоятельно Если вам нужно Допустим, тренируете человека Либо по себе смотрите, что вам Некомфортно Некомфортно руке То есть где-то рука передавливает Во-первых, вы можете сместить не так сделать, а наоборот сместить ее вовнутрь. Это первое. Второе. Вы можете снять липучку и сместить ее выше или ниже. То есть она смещается выше-ниже. Вы можете чуть-чуть ниже ее опустить. Или наоборот ее поднять выше. То есть здесь отверстие достаточно большое, чтобы поднять липучку выше. У меня отверстие было маленькое было неудобно. Подкладку поднять выше. Ну на этом, наверное, все про манжеты для рук. Сейчас будут манжеты для ног. Вот так вот выглядят манжеты для ног. Одевается она следующим образом. Также легко, когда на ней висишь, ты вообще не чувствуешь ног. Ну, вообще, если ты занимаешься на правилах, твоя задача работать с вниманием, а не думать о том, как болит тело. Все, очень сильно обжимает, хорошо и тянется вот за эту сторону. Вот, друзья. Я сейчас показал, как выглядят наши манжеты. Ноги, руки. Поэтому, кому нужны качественные, хорошие манжеты для тренировок на правило, обращайтесь. Вы сэкономите и время, и деньги. Все, всех благ. Тренируйтесь на правило, да пребудет с нами сила!